Добрый день, дорогие подписчики группы «Инвалиды» ищут работу. Подписчики, участники. Вот у нас здесь приключения с Ириной Архиповой. Это у нас человек из Белоруссии. Раньше она занималась сетевым бизнесом, ну то есть Арифлейм, все такое. Но Как мы знаем, в нашей группе мы не публикуем никаких вакансий сетевых компаний вообще. У нас в группы все не помещаются, все сетевые а, участники сетевого бизнеса, поэтому они где-то там отдельно, да, не, не в нашей группе. Это так по правилам, я модерирую, поэтому так. Вот, но дело тут не, не только в сетевых компаниях, а дело в том, что, да, и вот а, Ирина Архипова, а я очень хорошо знаю, ну, общались мы, ну, как сказать, в интернете, да, я знаю, что а, как... Этот человек общается, просто я на своей странице просто заблокировал и все. Зачем мне это лишний раз все? Потому что вы видите, да, начинаем, почему я это снимаю? Потому что заблокировать, чтобы, да, мне нужно вот что сделать, удалить. Удалить все сообщения. И, собственно, не будет понятно, почему человека удалили, да. Стих комментарий, чтобы было понятно, я снимаю это видео, просто кто хочет, чтобы было документальное подтверждение. Вот. Через год э, Ирина Архипова, да, у нее может быть одна, одна страница или две, я, честно говоря, уже не понял. А, но дело в том, что она убеждает меня в том, что она не занимается сетевым бизнесом, может и не занимается. Мне это, собственно, э, нет никакого дела. Я не против того, чтобы кто-то занимался э, этим бизнесом, да, если он чувствует на это себе силы. Это должен быть человек-продажник. То есть, он а, не просто, понимаете, ну, как бы, деньги за каждого привлеченного ни, ниоткуда не возьмутся. За привлеченного и купившего товар только в этом случае. Потому что этот бизнес, любой, ну, вот, сетевой я имею в виду, который касается продукции, да, основан а, именно на реализации продукции и только на этом. Деньги из воздуха не возьмутся никак. Вот. Поэтому, поэтому, да, меня убеждает человек, что теперь объявление о, рабо... о... о недвижимости, это может быть и так, может быть не так. Но здесь в группе все знают, и мне пишут тоже, что всем в группе этот человек рассылает приглашение в сетевой бизнес, в личных сообщениях. Ну, то есть у себя как бы в личных сообщениях вы можете заблокировать и не получать. Такие, я вот, например, не только этого человека, я только подозрительные мне какие-то продажи или что-то такое, что мне не нужно, я блокирую, зачем, зачем мне это нужно, чтобы мне в личное сообщение приходило. Даже в последнее время, даже про какие-то там моменты рабочие, там SEO продвижение, да и вообще человек как бы хочет и меня тоже блокируют я даже не понимаю почему. Люди, с которыми вроде общаются, вдруг раз и, и меня блокируют Ну, это их право Не хотят и не хотят, понимаете Никто не может никому запретить Общаться с кем-то или не общаться Это, как бы, дело каждого человека Да, если вам с человеком... Вы общаетесь, если у вас есть польза какая-то, да И если вы, там, ну, друзья или там по работе, неважно Если есть смысл, общаетесь не, Нет смысла, зачем друг друга оскорблять только и как бы ничего полезного то есть я не могу это человеку объяснить что я уже объяснял несколько видео снимал что просто у нас в группе вы поймите группы у нас есть правила да у нашей группе но я уже сто раз показывал группы по правилам почитайте пожалуйста вот что можно, да, что нельзя. Я модерирую эту группу правила, и я, я эти... Надо соблюдать, потому что иначе здесь будет просто мусорка, ну, помойка просто будет, понимаете. Будут мошенники, будут... Опять же, сетевые компании будут. Все, которые есть, и все-все-все, так сказать, люди, включенные в это, понимаете. Сколько их. Они все тут вдруг появятся. Понимаете, это... Ну, есть же много других сообществ и про инвалидов, и еще каких-то. Про работу, да. И там, ради бога, кто сколько. Есть и инвалиды, которые занимаются этим. Но это все не касается этой группы, да? Но дело даже не в этом. А дело, ну, и в этом тоже. В общем, человек говорит, что нет. А сам рассылает. И даже вот поэтому по этим по всем комментариям, да. Вот девушка написала, да, Мария написала, что э, о себе все, резюме такое, что она может, что она хочет, да. Вот, вы видите, это все, ну, как бы никто ничего не придумал. на ваших глазах, все. Четко написано, что это не предлагать, но не хочет человека, я не хочу, еще кто-то не хочет. Э, Кому-то надо распространять, он найдет себе это, понимаете, он зайдет и на сайт э, этих всех компаний. Захочет он этим заниматься, он это, этим займется. Но как бы, да, и найдет себе наставника, если надо. Там есть люди очень хорошо в этом разбирающиеся, и действительно не просто как бы для галочки себе какие-то в пирамиду набирающие, да, а они сами продают, и учат продавать, и сами зарабатывают, и учат других зарабатывать. Вот, это все, как говорится, бизнес э, такой. Я его совершенно не поклонник, мне он не интересен, а наша группа, она вообще не для этого. Понимаете, вот, я объясняю, ну, наверное, понятно, я по-человечески объясняю, да? Тут же, тут же Мария пишет, что предлагает работу. То есть, все вот это, комментарии как бы со ссылкой Арифлейм я удалил. То есть, вот вы видите, читаете сейчас, да, в этом видео всю эту переписку, ч, э, читаете, что тут было, кто кому отвечал, да, работать через Skype через ЗП Но я, честно говоря, как только прочитал, еще не дойдя до ссылки про э, компанию э, сетевую, да, я уже понял, что через Skype и там начинается обучение, как бы на, э, на уровне того, что человеку говорят, что это ой-ой-ой, а на самом деле, если у тебя этого нет, у этой жилки коммерческой, то. Да и вообще, если ты. Попробуйте сначала что-нибудь продать не в сетевом бизнесе, а просто. Вот попробуйте себя в продажах, в обычных продажах, и вы поймете, ваше это или нет. Не в сетевых продажах, а обычных. Вот возьмите, попробуйте что-нибудь продать. Допустим, да, через интернет или как-то иначе. На улице выйдите по... и попробуйте. Товар прорекламировать тот же, да? Вот, пожалуйста, мы все это читаем, все на ваших глазах, все, как бы, все видно. Переписка это да, Ирина с Марией. Вот, еще раз повторяется, повторяется, да. А, то есть, да, Ирина не работает с косметикой, она только размещает рекламу. То есть, она только набирает в это сетевые компании людей. А сама она с ней не работает. То есть, странный какой-то такой сетевой бизнес, даже я не знаю. То есть, вот, написала русским языком Мария, что ее не интересует косметика. А, Ирина отвечает, Мария, это косметика. Но сама а, Ирина не работает с косметикой, а только размещает рекламу, я так понял, про косметику. Может быть, она размещает еще про недвижимость, но и про косметику тоже. Из-за каждого нового человека, да, человек из Белоруссии, ей идет на счет 5 белорусских рублей. Представляете, это как это... В Беларуси как бы там все странно. Там даже сетевые компании какие-то... Ну, как-то не так работают, наверное. Вот. М Мария как-то по-человечески говорит, не интересует. Вот. И тут был комментарий, который я удалил потому что там была прямая ссылка на сайт Арифлейм. Прямая ссылка. Вот это даже в, в скриншоте есть, да? То есть такое общение, ты, вы понимаете, как бы вы понимаете, что такое общение неприемлемо. Надо соблюдать какие-то нормы общения человеческого. Нельзя так делать. Вот. И как бы человек-то тоже по-человечески говорит, что? Да, и Ирина объясняет, что эта мышка дернулась. Ну, может быть, может быть. То есть каждый клиент мы понимаем Ирине дорог, что Мария, Мария, Ирине нужна, потому что потому что Ирина получит за Марию деньги. Но Мария-то от этого какая, а, как бы да, понимаете? Мы все понимаем, что да, когда продаем, конечно, что-то мы получаем деньги, но но не торговать же людьми их временем и их вообще свободой, да, волей, не хочет человек участвовать в этом? Не хочет. Я не знаю, может быть, я что-то не понимаю. Все. Да, вот человек пишет, не буду. Значит, теперь это уже другое. Подача объявлений квартир на обычных... Дом. А, это не телеобъявления, которые у нас появляются. То есть, какое-то агентство недвижимости, какие-то это, если это, так это вообще... Как бы я вообще на, на год блокирую, а даже... Это роботы были у нас такие, то есть, это даже не человек, это просто роботы. Вот эти вот объявления, агентство недвижимости, 5000 рублей в день, вот это вот объявление... Даже техподдержка ВКонтакте не могла их убрать, потому что это роботы. Они еще, когда у меня не было интернета, они нам всю группу завалили этим спамом. Это было ужасно, на самом деле. Но я надеюсь, что Ирина в другой э, компании работает. Вот, и ты мне очень нужна, но ну, ну, ну Мария-то Ирина не нужна, как мы поняли из диалога. То есть, э, деньги не нужны, э, как бы да, вот... Знаете, что вот я так скажу, Ирина, э, за Марию не буду говорить, но за себя скажу, нет, такие деньги мне не нужны. Закидывать кого-то непонятными объявлениями, которых и так хватает. Вот здесь Анастасия отвечает, что не интересует. Вот, а Ирина, да, я знаю, этот человек так общается, так общается со всеми, со мной в том числе. Ну, это мы уже ничего не можем тут сделать. Вот, я рассказываю, да, про это, что это так оно... То есть, странно, человек вроде библиограф. Вот я и спрашиваю, как, как можно, ну как может адекватный человек, когда написано в объявлении, не предлагать косметику, писать, что это, да, косметика, и Арифлэйм ссылку давать. Ну как это можно сделать, я не знаю. Беларусь, ну, в общем-то, Беларуси люди очень... Добрый, трудолюбивый, адекватный. Ну, жизнь тяжелая, но нельзя же так общаться, но ну, я не знаю, как это можно так поступать. Да, и придется мне заблокировать. Потому что за оскорбление и за то, что ссылки распространяются не те, которые в этой группе, да? Вот, писала, да, она мне, что в сетевой она не работает. А, да рекламируют объявления о продаже квартир и в аренду сдает. Да, но в нашей группе-то это зачем? если кто-то не хочет заниматься арендой и продажей, и не сетевым бизнесом, и не э, продажей квартир, и не сдачей в аренду. Я, например, кто-то хочет заниматься и занимается. Я, например, не хочу и э, может быть и Мария не хочет, и еще кто-то не хочет. Вот видите, как бы. Что значит это такое? И начинается перепалка какая-то. Да, клевета и оскорбления, да, все это. Но заблокируйте, если кто хочет припираться постоянно. Я не хочу, например. Мне хватает здесь дел в интернете, чем припираться с Ириной Архиповой или с кем-нибудь другим. Что значит ни за что? Ни за что в черный список никто никого не заносит. Ни за что. Я вот тоже удивляюсь. У меня вот некоторые люди, с которыми я нормально общался, и вообще ничего плохого им не сделал, э, ограничили доступ, да? Ну, а что я-то? Зачем я буду навязываться человеку, который не хочет со мной общаться? Зачем? Да, библиограф и очень адекватный человек, в отличие от Марии. Ну, я не знаю. На мой взгляд, Мария более адекватный человек. Хотя, что я буду про адекватность говорить? я сам бывает вот, и это тоже как свидетельство почему, да к оскорблениям и все но оскорбил человек, пишите пишите в это самое, как его называют в техподдержку пишите в техподдержку, да и что мне надо сделать? То есть вот это я все снял, uh, все это я снял. Вот. И теперь вот это все, чтобы заблокировать на нам Ирину Архипову, мне, то есть, да, нам, то есть мне. То есть почему она тут до сих пор пишет, я ее удалила из сообщества. Uh, наш... Ну, из своего тоже, из этого, и из группы, и из своей группы тоже. Вот удаляемый комментарий, видите, как сделано. Тут надо удалить все сообщения за последнюю неделю. Да. То есть удаляем, удаляем настройки, блокируем на год, блокируем на год, понятно, за оскорбление участников, показываем, добавляем. Вот. А, а это видео, чтобы не было голословным, что мы все стерли, кому чего, да где она, ведь теперь ни одного ее комментария нет. Вот еще раз я хочу сказать всем ребятам, всем, кто занимается сетевым бизнесом. Здесь нормальные люди, адекватные, ну так сказать, по натуре своей расположены к продажам. Да, да ради бога, ради бога. Но здесь у нас мы не публикуем такие ссылки, вакансии не публикуем. Мы не можем этого делать. У нас все просто. Да, да. И э, на, на предмет мошенничества тоже мы не... Как бы я, например, проверяю, смотрю на страницу. Но я же тоже не вижу сразу, что там, да как там. Бывает, что человек мошенник, только выясняется, если кто-то уже обожгется. Вот на, на вид пишет нормальное объявление. И мы не поймем, мы как бы не поймем никогда. Вот тут у меня как бы тоже, чтобы не было голословно, да. Я вот совершенно не могу ничего вот про этого вот вот объявление сказать, понимаете? Вот видите что? Ну что это такое? Вот я буду людей под, э, подставлять, вот под такой вот -то кошмар. Причем это видите, как бы удаляешь, это все одно и то же, да? Это роботы, может роботы или фейки какие-то. Но это не работает 4000 в день, понимаете, это не работа. Это роботы, потому что, видите, они как бы вот появляются. Так. О, видите как, роботы. Может навсегда их заблокировать, не знаю. А какой смысл? Это, это, это не люди, это как бы программа. Ой, это вот такие вот дела у нас. Вот такие у нас дела замечательные. Вот, всем спасибо, всем удачи. И не обижайтесь, если я блокирую не для того, чтобы там кого-то обидеть, а просто чтобы было... У нас поиск работы, да, для инвалидов. Это нормальная, нормальная группа, нормальное сообщество, нормальной работы. Чтобы не было обмана, чтобы не было не ни оскорблений никаких, ничего. Это, как бы, я считаю, что это естественно. Человек честно работает, да, и честно получает свою зарплату. Вот. Всех на разных уровнях, кто находится, да, сетевого бизнеса. А, на середине пирамид. Ну, сейчас уже середины-то нет, конечно, но это уже да. У меня и видео есть вот в группе Какая-то вот моя группа, да, я снимал уже про это, про пирамиды, рассказывал. По-моему, здесь, что ли. Вот, рассказывал я, ну, про пирамиду, да. Ну, вот всех вот этих вот людей, тут их уже около больше миллиона. И все они в нашей маленькой группе, да, с моей модерацией. Это невозможно. Не потому что не потому что как-то... С каким-то мы относимся презрением или нет. Я не поклонник, не сторонник сетевого бизнеса. Не, не только косметического, вообще любых сетевых компаний я не поклонник. Я сторонник, э, сторонник больше, больше творческой и работы по душе. Вот у меня, например, вам прямой пример. Вот я привожу свою партнерскую ссылку. Это моя партнерская ссылка. Если по, на этом сайте, да... А, ну, как бы там можно и не покупать абонемента, но если кто-то купит по этой ссылке абонемент, то мне начислятся какие-то проценты, но это не пирамида. Если человек зарегистрируется на сайте и по своей партнерской ссылке пойдет, у него будет своя, да, ссылка, он будет рекламировать этот сайт как может, да, будет партнером, он будет, то есть по моей ссылке может зарегистрироваться 100 человек. Но ни один из них абонемент не купит, и я ни копейки не получу. А по их ссылкам может быть и купит, а может быть не купит, понимаете? Мне просто интерес. Мне просто интересны языки иностранные, да, и как бы разные способы их изучения. Вот. Я этим интересуюсь, мне это нравится. И если кто-то купит абонемент, ну, там партнерская программа такая, что там надо, во-первых, можно и не покупая абонемент учить. Если кто-то хочет, если кто-то купит, там тоже, ну, как бы неизвестно, сколько там процентов, и на вывод там большая очень сумма. То есть, когда это накопится, не накопится, купит, не купит. Это дело такое, да. Просто я сам на этом сайте просто сижу и учу. Английский повторяю. Вот. Но это не пирамида. Еще раз повторяю, что... Я сторонник чего? Сторонник... А где, кстати, моя А? Вот она. То есть, хочу я развивать группу, да, вот эту. Инвалиды ищут заказчиков, покупателей, да, и публиковать резюме, как я уже говорил. То есть, резюме, развернутый рассказ о себе, что человек может, что человек умеет. Может, аудио, видео, может быть, написать. Да, потому что когда пишешь просто, ну, я такой-то, такой-то, ищу такую-то, такую-то работу. То есть все могут написать там кучи, не пойми кого. И по курьерским делам могут написать, не пойми кто, и сетевые компании, все, все, что хочешь. То, что вы не хотите. А если вы хотите работу именно не какую-нибудь, а именно такую, чтобы интересную, да, какую вам надо, так вы сразу пишите, что вы хотите. Свои силы а, тоже оценивайте, потому что если работать, и вам это будет тяжело, а, ну, как бы, сколько людей работает на работах, которые не по душе, да, и ничего хорошего из этого не выходит. Но они поработают, потому что просто приходится. Это, конечно, на мой взгляд, не очень. А я сторонник работы по душе. Вот так. И вот кто тут, что тут, ой, ой, ой. Вот видите, а я даже пришли, э, кто, кто тут, не знаю, пришел. И базы поставщиков пришли, вот видите, что делается. Вообще-то мне надо как бы и не на неделю, конечно. То есть это оттуда, а оттуда они все узнали про меня, про мою вторую группу, и теперь они эту группу, а эту группу вообще не для этого. Эта группа как бы она для, для, для уже можно, конечно, публиковать, да, о поиске работы, но резюме. Но эта группа она больше э, творческий такой, такой процесс. Здесь у нас э, разные проекты, проект Ивана Ищенко. Здесь представлены его работы, да. Вот здесь здесь есть также э, компания, которая здесь работает, девушка, тоже инвалид, да, и продает инвалидность, э, с инвалидностью реализует вот эти вот сумки. Группа ВКонтакте есть. Вот здесь э, кто-то занимается разведением малой львиной собаки. Ну, э, как бы, вот здесь это я поставил ссылку. Мне понравилась такая мануфактура. Я там был по курьерской деятельности. Ну, в общем, эта группа здесь еще со ссылками потом, потом мы разберемся. Вот, то есть, что кто-то уже предлагает. Например, кто-то делает уже что-то, что-то делает. Также здесь и... Э, Резюме. Да, вот Иван Ищенко делает э, на стекле, на, на зеркалах гравировку. Также выжигание по дереву, сувенир к праздникам. Да, из Пскова. Вот, видео он снимает. Вот, я корейский язык учу. Андрей Силин делает э, работы творческие такие. Э, в принципе, он э, любую, конечно, работу с обучением. Хорошо оплачиваем, постоянно ищет работу, и подработку, то, естественно, чтобы прожить, нужно как-то работать и подрабатывать. Доставку Полинобласти заказчиков, э, курьер Полинобласти, я э, потом. То есть это те, у кого. У, у кого кто ищет что-то определенное. То есть, понимаете, вот эта группа, у кого есть уже что предложить, какое-то свое. Вот Дмитрий Вернегеров из Калининграда, да, тоже можете посмотреть. Вот эта группа для этого. А тут, кто это пишет, вот эти вот комментарии, то просто либо роботы, либо, то есть программа. Это не, чело... не человек, человек не пишет под каждым объявлением, не читая его вот так. Он просто делает это, как бы, автоматически. Вступает во все группы, то есть, ну, типа бота такого. Поэтому, поэтому как-то так. Вот, поэтому, поэтому смотрите сами, что вам, вам надо терять время на вот, на вот это вот свое время, свое наше время. Вам надо терять, вот это обращаясь к тем, кто... Не по правилам группы, да? Кто хочет вот так вот, таким образом, в обход правил что-то сделать. Спам распространяет. Вам это надо? То есть, ну что, у меня один раз было 32 подряд комментарии. И, было, и 50 было, и больше однотипных. С разных страниц. Ну и что, все удаляю, сижу и, и удаляю, подумаешь. То есть, вы от этого ничего не получаете, никакой радости. Я тоже не получаю, как бы... Просто мне просто странно, странно. Хотя вы могли бы сделать свою деятельность наиболее человеческой, просто если вам нужны, чтобы не обманывать никого. да Но те, кто мошенники, что я буду говорить? И это пускай они сами думают. А те, кто действительно занимается сетевым бизнесом, продажами и действительно какими-то такими вещами, которые он хочет развивать, так ради бога, сделайте... Очень много хороших сделано сайтов у тех же сетевых компаний. Вообще хороших вещей, которые приносят, принесли бы и вам доход, и людям принесли бы тоже доход тем, кто хочет, еще раз повторяю, этим заниматься. У нас нет, просто в группе у нас нет этого, потому что все придут, сетевые компании, не буду называть, вот вы бейте, поисковик сами посмотрите, все придут, вот все, я говорю, их около часа, по стране больше миллиона. Все придут сюда, да, и все будут на перебой и будут перепалка здесь между ними, а у нас лучше, а у нас лучше, там развод, там не развод, то есть все, все, все друг дружки. Я говорю еще раз, что здесь будет помойка тогда. Это тут это не надо в этой группе. Здесь у нас вакансии и резюме. Даже мы больше даже и резюме хороших хотелось бы тоже почитать. И вакансии, конечно, мы ждем работодателей, которые принимают на работу инвалиды, нормальные, честные, честные работодатели, да, в интернете там или, неважно, да, принимают. Мы их рекламируем тоже, то есть и, и я их тоже рекламирую. Но сейчас я не занимаюсь это сайтом и продвижением, но все равно я ставлю, ставлю на них ссылки, рассказываю, показываю, что эти люди, вообще-то, по идее, должны получать от государства даже помощь которые принимают на работу инвалидов, по-моему, 50 тысяч, что ли, действительно, реально принимают, то есть не фиктивно трудоустраивают, а реально человек там работает. По-моему, платят таким людям деньги. Надо это узнавать, опять же, в государственных структурах. А я совершенно, совершенно их могу рекламировать, да, совершенно безвозмездно, то есть даром, потому что они принимают на работу инвалидов, они делают хорошее дело, дают человеку возможность... Вы, выжить, да, не просто выжить, но и как бы развив, развиваться, да, потому что материальная база, она укрепляет человека, и он может уже заняться немножко чем-нибудь своим, то, что по душе ему, а не то, что так вот, знаете, как бы, карабкаться, да, в, выбираться. Ну, конечно, ну, приходится, и не инвалидам тоже приходится, и карабкаться, и выбираться. Я уверен, что это Ирина тоже жизнь не очень тяжелая, раз она так поступает. Просто надо при этом как бы, ну, как, как объяснить? Не знаю, может быть, я что-то не понимаю, на самом деле, очень мало понимаю. В людях, да, и просто прошу, прошу прощения, ну пришлось мне, пришлось мне заблокировать. И что я буду. Как бы роботов, но роботов, само собой, заблокировал я. А Ирину, потому что, ну, опять на год, потому что, а что делать? Чтобы оскорбления были эти, зачем это надо? Вот, ну ладно, все уже так и долго все это. Всем э, спасибо, всем удачи. До новых встреч. Пишите вакансии, если у вас есть работодатель, мы вас ждем. И резюме, конечно, пишите тоже, чтобы вам найти работу по душе. Вот. Э, до новых встреч.